Для счастья или несчастья не бывает внешних причин, извне приходит только препят. Мало помалу мы начинаем признавать, что счастье и несчастье приходят откуда-то изнутри нас, где действует нечто постоянно меняющееся, не имеющее ничего общего с внешними обстоятельствами. Ваше самочувствие приходит откуда-то изнутри вас. Колесо непрерывно вращается. Просто наблюдайте. Это очень красиво, потому что это осознание принесет некое достижение. Вы увидите, что свободное от внешних предлогов. Снаружи ничего не случилось, но все же за несколько минут ваше настроение изменилось, и счастливого стало несчастным или наоборот. Это значит, что счастье и несчастье – ваши собственные настроения, независимые от чего внешнего. И это одно из самых важных пониманий, потому что с ним возможно многое. Нужно понять еще одно. Настроение приходит из неосознанности. Просто наблюдайте и станьте осознанны. Если приходит счастье, просто наблюдайте его. И не отождествляйтесь с ним. Когда приходят несчастья, снова просто наблюдайте. Они похожи на утро и вечер. Утром вы наблюдаете и радуетесь восходящему солнцу. Когда солнце садится и сгущается темнота, снова вы наблюдаете и радуетесь.